Стой, не дергайся, не дергайся, я снимаю. Mm. Вот их мы и ждали, пока они поднимутся. Там пипец, что творится. Mm. Вот еще летят. Еще летят. Место. Место. Ееееееееее yeah! С полем пацаны Пацаны с полем Вист все... на... ко мне Шири Шири пойдем собирать Шири Апорт Иди сюда Да Иди сюда На место Иди на место На место На место, на место. На место. На место. Да, да, ну, Вист ко мне! Апорт! А вот а вот Ай, молодец, молодец! Дай! Где? На том берегу? Апорт! Вист! Фу, Иди сюда. Сюда, сюда! Иди сюда! Дай, дай, Апорт! Дай, дай. Как, как воткнулся Ай, молодцы! Снимаешь? Да! Ай, молодцы! Ай, умница! Апорт! Апорт! Ай, умница! Ай, молодцы! Ко мне! Молодец, молодец! Иди сюда! Иди сюда! Молодец! Иди сюда! Надо каждую убить, не надо собирать толпу в небе! да они за спиной будут садиться прямо за спиной в пяти метрах место место место место место, место. место. место. Слева на лед двоечка! <textbooks> молодец, молодец! Малый две, две штуки несет, Два гуся! Да! Вист! Апорт! Табло нормальное! Аппорт! Аппорт! Молодец! Аппорт! Да их дофига тут везде лежит. Иди сюда. С... Серега. Дай. Дай. Дай, молодец, иди ищи, ищи Серега положи, ищи Они собирают гусей собаки, пусть бегают Ищи, ищи Да, и там на том берегу еще есть. Рано, рано, высоко. Апорт. Собаки ходят, надо их... Шири на место. Вист, иди сюда. Дай, на место, на место. Он Вист молодец, пошел, таскает. Огонь! Хорош. Красава! Один пошел, мой. О! Ложимся, Ай, умница! Ай, умница! из ширина на место! Шари место собака не может зайти полный скородок гусей ай молодец на место Вист, на место место шире место бьем Шари, Шари, ищи, ищи. А, молодец. На место. Шари, на место. Иди сюда. Сып. Дай. ай умница, молодец. Молодец. Серега, нахуйся. Шири на место. Вись на место. Вись на место. Блин, если бы эта троечка подвернула. Место. Не-не-не, под правую плохо. Место. Место. Блин, мы походу кучу собираем наверху. Надо кому-то дать под хвост. Да, этого допускать котла нельзя котла допускать нельзя надо кого-то пякать разбивать их шире гуся несет Бекасы летают Дупеля Вот, вот этих Какую высоко Вы чё? Четверочка из-за головы Сейчас очень низко идет Уже, Справа уже, пятерочка нет. хорошая налетала бля. Вист, молодец, иди сюда Вист, ко мне Вист, ко мне Иди сюда, блядь, иди сюда. С... Дай, молодец На место, на место Я уже 14 лет Вист на место Ну давай, давай, давай, давай. Удержалась, полетела. Он собаки как ловят. О, весь словил. Молодец, молодец. Иди сюда, маленький. Шири, иди на место. Иди сюда, иди сюда. Дай. Молодец. Ай, молодец. За, за спиной сейчас гусь будет вылетать. Одинец. Место. Место. Ну, и попал. Но я его, я его первым троху подранил, потом он. Ой, пошел! Давай, вист! Лови! Молодец! Апорт! Ай, умница! Один сел там, он. Вон поднялся, блядь! Ага! Сел Молодец, молодец, ко мне! Двоечка заходит. Как филигранно. Блядь, Вист пакуйся, идет. Пакуйся, пакуйся, молодец, ай умняшка! Ай умница, ко мне! Вист, иди сюда. Иди сюда, ко мне. Ай умница, сыт. Ай ты мой хороший, молодец. Ай ты мой красавчик. Ай умница. Дай. Ай умница! Уже с охоткой отдаю. Вернее, ой-ё! куда? Куда? Ой Все, на место. Молодцы, ребята. Молодцы. На место. Весь на место. Меня первая пятерка впечатлила. Прям перед глазами. Ва! И вся легла. И вся упала. Проведем небольшой эк экскурс, Али, вас снимает скрытая камера, Серега, но место, бист, иди сюда, молодец, на место, на место, на место, на место, давай на место, ай умница, молодец чё профукали Место. пару уток, да? Место. Двоечку надо, да, пробовать. Иначе профукаем. Место. Да. За спиной. Нет. Так шли хорошо, офигенно. Спереди, надо бить. Стой, стой, стой, стой, стой. Огонь! Раньше они бы отвернули, и мы бы вообще их не достали. Один второй, один сел. Вот, А, эти? Да, очень хорошо идут. Давай. Давай. Есть. Есть! А второй где? Иди сюда. Молодец. Возьми С... это. Забери. Сергей, сиди. Дай. Все, молодец. Сергей, забери Она положила. в понесла к себе. Лежит, да. Место. Место. Место... ОГОНЬ! Да, ну, Нет, чуть, не чуть раньше не надо Чуть раньше они будут успевать разворачиваться Раньше не надо, они успевают отвернуть, тогда вообще отсос Иди сюда иди сюда сзади дай молодец на место иди на место Ой, ты мой маленький отлично отлично работаешь сегодня бусечка моя справа из-за спины выходит надо пробовать огонь есть зацепил вроде Сейчас упадет. Ложитесь, ложитесь и там стая. Все, Шери, сейчас его да, да, да. готов, зацепил я его. Вис на место. А, умница, молодец. Молодец, молодец, на место. Сыт, не сыт дай отряхнись молодец весь на место где он за головой где-то красавчик слова Слава выстрелил, а, он так, я но. Я вот так лег, так. Я ай молодец, ай умница, ай умница, иди это сюда. Место. Вернись, или мы все будем вертеться, или ты один там смотришь крайне. Вист, иди сюда! Ай, ты умничка! Ай, молодец! Иди сюда! Иди сюда! Вист! Куда пошел? Иди сюда! <свист> Иди сюда, ай, молодец. Иди сюда. Иди сюда. Сып. Сып. Молодец. Дай, отпрехнись. О-о-о! Молодец. Молодец, Вист! Ко мне! Иди сюда! Вист! Шире на место! Не сюда! Шире! Иди гуляй! На место! Вист, иди сюда! Сыт. Дай! Дай! Молодец! Молодец! Молодец! Все, на место!